Добрый день, уважаемые друзья. Завтра, 26 апреля, исполняется 20 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Авария, которая стала одной из самых крупных техногенных катастроф прошлого века. Ее тяжелейшие последствия известны не только в нашей стране, они всему миру известны. И они до сих пор... Суровым эхом отдаются и на природе, и на людях. Вы не только видели масштаб катастрофы, не только сопереживали людям, попавшим в настоящую трагедию, но вы как раз те, одни из тех, кто мужественно боролся с этой катастрофой. Вы боролись в исключительно сложных условиях, с огромной опасностью для собственной жизни. Многие погибли. И... Надо сегодня прямо сказать, вся степень личного риска, все последствия, которые эта операция несла для самих ликвидаторов аварии, были до конца неизвестны. Больше того, не имея опыта ликвидации подобных бедствий, Вы и Ваши коллеги буквально на ходу вырабатывали стратегию действий и оперативно принимали решения, опираясь порой только на свои знания и на свой профессионализм. Я вот только что смотрел... Документальные кадры об этой трагедии. Смотрел, как Академия приехал приехала, разбирался. Смотрел, как люди работали прямо на месте, в 30-ти километровой зоне. И, конечно, те, кто работали там, не думали о себе, понимали, что аварию необходимо устранить, устранить во что бы то ни стало. И ваша самоотверженность, способность собраться в экстремальной ситуации и высочайшая ответственность спасли большое количество человеческих жизней. Сегодня позвольте мне вручить вам государственные награды. Они вручаются как знак признания ваших заслуг и в знак высокого уважения и благодарности. Поздравляю вас. Спасибо. Указами президента Российской Федерации замужество и самоотверженность проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, награждены Орденом Мужества Грушенков Андрей Александрович, член Городского совета Московского союза инвалидов Чернобыля. Зыков Сергей Алексеевич, полковник. Кудряшов Юрий Борисович профессор биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Разрешите передать вам слова любви и безграничного уважения, за понимание очень нелегкой работы чернобыльцев, чернобыльцев и ученых чернобыльцев. Я вспоминаю слова великого Павла Ивана Петровича. «Наука требует от человека всей его жизни. И если было бы у вас две жизни, то их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука». И ваша работа тоже. От человека. Будьте страстны в вашей работе и ваших исканиях. Владимир Владимирович, ваша страстность и ваша работоспособность для нас, ученых, пример. Спасибо вам за все. Соловьев Александр Анатольевич, полковник. Тимофеев Сергей Николаевич, член районной организации Союза Чернобыль России. Анатолий Архипович, член Московской областной организации Союз Чернобыль России. Шарай Андрей Петрович, полковник. Шатила Виктор Николаевич, ведущий специалист регионального дорожного управления, управления автомобильных дорог Московской области, Мосавтодор. Уважаемый Владимир Владимирович, господа, хочется верить и радостно в том, что наконец-то вернулись те времена, когда никто не забыт, ничто не забыто. Наша организация Черный Аист, это российская, белорусская международная организация, входит в состав Союза Чернобыль российского, и по поручению актива и президента нашего хотелось бы еще поблагодарить за ту заботу, именно Владимир Владимирович лично вашу по вопросам монетизации мы все взрослые люди и знали, как вы в общем-то где-то нас защитили еще хочется уже попросить приятно получать ординарные награды, но надо их и отрабатывать, хочется попросить такая маленькая просьба, все-таки на Чернобыльской АЭС более 86 национальностей занималось этой проблемой, техногенной катастрофой, ликвидацией. И такое пожелание, чтобы все-таки у нас в России нет памятника, как бы интернационалистам Чернобыльцам. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы вы помогли. Такая просьба, что, естественно, мы не в стороне открыть реабилитационный центр именно такого международного типа я не хочу говорить, просто просить у себя в районе, это между Коломной и Луховицами, на прекрасном месте реке между АК и Осетр есть прекрасное место, где глава администрации Тектонейцева, Василий Паведонович, в разговоре сказал, я выделю землю, я дам место в центре города, чтобы эти все вещи воплотить. Просто вот такая просьба. Еще раз вам большое спасибо. Мы будем, так сказать, отрабатывать это. Ну, все. Медалью ордена за заслуги перед отечеством второй степени награждены Елюшенков Александр Евгеньевич, инженер-наладчик, специализированного монтажно-строительного управления промоэлектромонтаж. Я представляю большую группу. Ну, будем говорить, мужиков, наладчиков, монтажников, простых рабочих. И вот в этот торжественный момент не могу сказать следующее. Когда они меня сюда отправляли, они, в общем-то, я скажу их словами, простыми. Они говорили, Владимир Владимирович, если надо, мы в любом случае поможем. Передай Владимиру Владимировичу, пусть он на нас надеется, на Чернобыльцев. Спасибо. Минаев Николай Михайлович, машинист автомобильного крана, управление механизацией и автотранспорта, спецмонтаж механизации. Новиков Николай Юрьевич, полковник. Товарищ Верховный Главнокомандующий, товарищи, 20 лет прошло со временем Чернобыльской катастрофы, ставшей тяжелым испытанием не только для жителей отчужденных областей, но и для десятков тысяч военнослужащих, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыль показал, что судьба человечества чрезвычайным образом зависит от расщепленного атома. И тем не менее мы понимаем, что в нашей стране без ядерной энергетики не обойтись. Мы поддерживаем усилия государства по планомерному развитию атомной энергетики с учетом всех требований и норм безопасности. Приложим все усилия, чтобы российские ядерные энергетические установки были самыми надежными и безопасными. Благодарим товарищ верховный главнокомандующий за внимание к личному составу вооруженных сил, принимавшему участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Лецов Геннадий Александрович подполковник. Медалью ордена, медалью за спасение погибавших награждены Бритская Просковья Лукьяновна, член Московского союза инвалидов Чернобыля. Большое спасибо за такое внимание к нам и, от, и к вам лично. Владимир Владимирович, создана инициативная группа, в которую входят чернобыльцы, академики, заслуженные мужи и просто граждане России. И от имени матерей, у которых дети родились после Чернобыля. Эта инициативная группа создала проект по реабилитации пострадавших от радиационного воздействия. Это, сюда ходят все пострадавшие. И мы направляли проект и в правительство, и вам. Но мы от вас не увидели ответа. И поэтому от имени вышесказанных я вам передаю вот это обращение. Лично в руки. У меня сегодня такой шанс. Спасибо. Барминцев Владимир Федорович, старший прапорщик. Забойкин Александр Михайлович, старший лейтенант. Коробко Николай Николаевич, полковник запаса. Опухов Юрий Валентинович подполковник медицинской службы пантин олег игоревич подполковник Сафронов Юрий Викторович, врач-терапевт. Сорокин Алексей Филиппович, водитель автомобиля. Дорогие друзья, позвольте в заключение еще раз вас поздравить. Мне очень приятно было увидеть, что сегодняшнее мероприятие как нельзя лучше показало, что люди, которые в самое тяжелое время для страны и для наших граждан оказываются в самых опасных местах, они внутренне всегда в строю. И это очень хороший пример для всех нас. Спасибо вам большое. Я вас искренне поздравляю.